Мы буквально недавно продали одну квартиру, и она за три месяца практически x2 по стоимости. Цены растут по всему Сочи. Слушай, ну как круто, да? да? Единственное привлекательное – это цена. Квартиру брать в ипотеку в Сочи – это крайне выгодно. Звоним, пишем, не стесняемся. Ну-ка, дай-ка тоже разочек подтянуть. Мы приехали в ЖК Новый Заря, находится в Центральном Сочи, в самом сердце Сочи комплекса, идеально подходит для постоянного места жительства. Детская площадка на территории, территория закрытая, охраняемая. Комплекс располагается на улице Донская, расположение удобное, рядом магазин Магнит, огромная парковка. На территории также есть парковочные места подземные, стоят порядка 1 миллиона. Отличительная особенность этих парковочных мест, что они действительно большие. Мы сейчас вместе зайдем посмотрим, также вместе посмотрим подъезды и квартиры уже с ремонтом от застройщика. Кстати, вот можно обратить внимание, что слева спортивная площадочка и вот видно площадочка для детей. Все удобно и огорожено. Саша, ну что, покажем? Класс. Посмотри, что он делает. Посмотри, что он делает. Саша, остановись. Саш, ну-ка, дай-ка тоже разочек подтянуть. Пойдем сейчас зайдем один из корпусов, посмотрим вместе входную группу, посмотрим подъезд и также квартиры с ремонтом. С ремонтом уже от застройщика. Они, кстати, видовые. В этом корпусе давно уже живут и делают ремонт. Предложения от застройщика уже закончились. Но у нас, как всегда, есть вкусненькие перепродажи. И бывает значительно дешевле. растут? Цены растут по всему Сочи, здесь нет такого, что в одном комплексе растут цены, в другом комплексе не растут. Рынок растет весь. Другой вопрос ликвидности объекта да, и его спроса, потому что есть комплексы, которые уже сданы, они законные, все там в порядке, но особым спросом они не пользуются. Это крайне невыгодно. Смотри, вот озеленение сделали. Да, площадочка крутая комплекс ФЗшный. Слушай, это одни из крутых подъездов в Сочи, потому что а, на каждом этаже лепнина, то есть это не картина, это лепнина. А, застройщица а, довольно интересная женщина а, и делает все максимально со вкусом и максимально качественно. А, на данный момент мы сейчас обновили информацию, квартир от застройщика не осталось ни одной. А, но я могу так сказать, для того, кто хочет именно этот комплекс, мы со своей стороны всегда найдем крутой перепродажу, вместе с вами все согласуем и выберем квартиру, чтобы она вам максимально подходила, максимально для вас была комфортная. Слушай, как круто, да? Да, да. Реальная квартира. Да, ну это типа, не надо. Да, и... Такая история практически на каждом этаже Все этажи с лепниными, все этажи крутые Комплекс в принципе максимально интересен То есть можно обратить внимание, что крутой кафель да? Для жизни, для постоянного места жительства Очень крутой вариант Мы буквально недавно продали одну квартиру И она за три месяца практически x 2 по стоимости И это круто На самом деле роста цен не стоит пугаться Потому что у вас будет то же самое После приобретения вашей квартиры Она также будет, будет хорошо расти в цене И это круто Вообще этот комплекс один из любимых да здесь крайне легко делаются продажи почему-то да потому что крутой комплекс рядом магнит ровная поверхность есть парковочные места в крайнем случае если к вам приезжают гости друзья можно машин поставить возле магнита Это буквально 50 метров от комплекса саша пойдем еще пройдем с тобой на балкон, да. Вид у нас сейчас на улице Тимирязева, но, в принципе, там тоже неплохо. Посмотрим. Слушай, ну, ты знаешь, приятно выходить, смотреть на, на горы. Квартиру в этом комплексе можно также приобрести в ипотеку. Напомню, что квартиру брать в ипотеку в Сочи это крайне выгодно. Здесь у нас у кого больше ипотек, кто-то, естественно, да, на коне, потому что это круто. Ты используешь небольшой капитал собственных средств, да? остальные средства банка, да, как бы но квартира твоя, она растет в цене. Это очень круто. Так что звоним, не стесняемся. Мой номер видите на экране. Всегда буду рад вас проконсультировать, да, рассказать по свободным предложениям. Ну, сразу обозначу, что предложение актуально только здесь и сейчас. Проходит день-два, и предложение заканчивается. Ну, просто забирают. Если есть желание, есть возможности, особо не откладываем, звоним вместе, выходим, вместе подготавливаемся на ипотеку, подаем документы, забираем квартиру. Нет денег. Забираем квартиру без первоначального взноса Это все реально, это все возможно Ну, кстати, комплекс также идеально подходит для перепродаж Перепродаж немного в этом комплексе Ну вот у меня есть две квартиры Порядка 30 метров одна и порядка 45 метров вторая. Если захотите поменять комплекс или поменять город, квартиру мы быстренько продадим, потому что предложения здесь особо не застаиваются. Они буквально там 2-3 дня. Вот у нас самая быстрая продажа была это предложение мы только выкинули, да. И буквально уже через полтора часа мы составляли договор задатка. Вот. Еще, кстати, часто рекомендую своим покупателям делать, если мы рассматриваем предложение на перепродаже да, в комплексе, всегда рекомендую делать задаток гораздо ну, больше, порядка хотя бы 200 или 300 тысяч, чтобы не было желания у продавца поерзать. По многим непривычно слышать, что небольшие площади в Сочи стоят дорого, но это нормально. Вообще в Сочи давно уже пошла тенденция небольших площадей. Yeah. Сверх площади здесь не обязательно, потому что... В Сочи масса развлечений, масса занятий. В большинстве случаев вы в своей квартире будете только ночевать. Да, конечно, круто, когда у вас есть большая площадь, но резко необходимости, ну, лично я в этом не вижу. Слушай, ну, крутой комплекс. Все, кто приезжает, всем нравится. Сразу мы вносим задаток, да. Доплат сейчас уже никаких нет. Ранее были доплаты за газ. Естественно, эти доплаты уже предыдущие собственники Оплатили. Крутая детская площадка. Лично мне здесь очень нравится. Большое количество продаж мы сделали в этом комплексе. Комплекс действительно крутой. Мне здесь нравится. Звоним, пишем, не стесняемся. Всегда на связи, всегда буду рад вас проконсультировать. Но у нас, как правило, говорят, за спрос денег не берут. Но в Сочи, в Сочи думать дорого. Все, ну а теперь мы поедем обратно в Грин Пелос. Сейчас еще немножко искупаемся в бассейне. Ну и, собственно, будем готовиться к вашему отправлению. Классная погода. Уже потихонечку начинается сезон. Буквально на днях видел, как люди загорают на пляже. Мы были в Дагомысе, один из лучших пляжей в Сочи, да. Вот. Ну, уже тепло, комфортно. Саша, когда в июне будем твою квартиру продавать семейным? Да, можно начинать. Я ключи, думаю, ключи, в... ключи да, я думаю в июне, в июле мы ее продадим быстренько. Вместе зайдем на новый объект. Про новый объект расскажу потом. Но старта продаж еще не было. Будет сейчас старт продаж крутого комплекса, комплекс на Бытхе. Вам Вообще там два комплекса. По старту продаж еще ничего не известно, но я думаю, к лету мы уже там будем потихонечку заходить с нашими инвесторами, сам лично туда зайду. Вообще, друзья, у нас часто выскакивают очень крутые предложения, но ну, очень крутые. Всегда требуется человек, с кем вместе можно зайти на проект, то есть купить квартиру и быстренько ее продать, продать ее там буквально через месяц, через два. Если... Есть возможность, да, если есть желание, звоним, не стесняемся. Вместе будем реализовывать. Да вот недавно был случай, да, мы хотели э, быстренько выдернуть квартиру. Квартира видовая, на восьмом этаже, вид на море. Э, крайне вкусная цена, но прям цена х**. Да, то есть, ну, мы не успели, мы буквально не успели, но сейчас пойдем э, немножко от обратного. Мы с инвестором подготовимся, да, будем ждать э, следующий вариант. Ну, вообще, следующий вариант, они выскакивают довольно-таки быстро. Когда ты здесь работаешь, когда ты этим живешь, э, найти крутую перепродажу, в принципе, не составляет труда. Но рынок крайне динамичный и крайне активный, забирает прямо из-под носа. Да, иногда лучше сразу внести задаток, а потом подготавливаться к ипотеке, если ты точно понимаешь свои возможности свои, свои намерения. А часто мы сталкиваемся с недоверием, потому что сделки проходят дистанционно, много, много ходит слухов про Сочи да, то, что здесь обманывает. Как проверить специалиста? Да просто попросить его направить подбор объектов и. Собственно, по этому списку будет понятно, что он вам предлагает, зачем он вам это предлагает и вообще для каких целей. Можете всегда позвонить мне там, или перекинуть подбор. Я вам сразу скажу по каждому объекту, как есть. Там, плюсы, минусы. Если в целом хороший комплекс, да, то есть и в таком случае можно доверять специалисту. Потому что у нас часто любят продавать жилые помещения полузаконные. Да, Единственное привлекательное – это цена.